господи компании на одну игрушку накинулнули ну что ж приветствую вас на канале asсмотр play мы продолжаем играть Evil whiteх как White правильно не зачитается продолжаем загрузка профиля для начала по традиции у нас настройка управления Вот так продолжить так жестокие игры ловушка с колючей проволокой, которые разбрасывает сейфовое существо можно уничтожить оружием сейфовое существо так и называется сейфовое существо за дети кукурузы начинаются. Смать, я ну, кучу зажигать <свят> её. вы тут забыли? Ну тут по полу, там кукуруза, сюжет-то -по один потом делается. Детектив Костеланас? Детектив Костеланас? Это чьи-то...воспоминания? может быть так. вы стонали во сне вам приснился кошмар разбудила меня отпустите меня отпустите меня Ты где Отпустите меня! Отпустите меня! О! Пожалуйста, не пугайте остальных. Ой, какие мы нежные. Я даже не вижу, кто там. У вас скверный вид. Подожди. Пока я здесь хочу прокачаться. А, 13 тысяч. Неплохо. Так, что-то было, я не знаю. Ладно, посмотрим. Так, запас. Патроны для винтовки. Для троповика болты где-где-где мало пол вспышка гарпун вот вот. ну-ка ну-ка У меня вообще есть? Воспоминания действительно хрупкая штука. Вот Воспоминания вот. легко можно исказить. Вот почему к ним нужно относиться очень бережно. Понятненько. Подожди, опять что-то. Я что-то не досматривал, да, видимо? Тихо, тихо, тихо. Так, О, все, цветы встало. Больница, ромашковое поле. Так, У вас такой вид, словно вы увидели где были родители 17-летняя девушка сильно обгорела брат и сестра игравшие в амбаре в поместье семьи виктор стали жертвами пожара девушка впала в кому причина пожара неизвестна призрака ну давай-ка сюда зайдем то у нас здесь а у меня ключ один есть что видим, патронов блин, ладно, то здесь, пока ничего так, что за мне тут, выстраиваться, хрен поймишь, просто рода этих плиточек было, я уверен, ладно, тут у тебя ничего на нет С тобой не надо говорить. Так, там. да, мне почему-то кажется. Вон. Он. Пошло, поехало. туда пока? Ой. -ой. Да, опыт показывает, что сзади вот оно бывает тоже бонусы взяли. Бабушки? Ладушки, ладушки, где были у бабушки Что мы там набрали? Да Так Так, а здесь у меня что стоит? Вспышка, ладно Вроде такая нужная вещь, да, получается? Ладно, смотрим. Два винтовочных патрона. Зарядим. сейчас кто-то нападет на меня сюда нет не могу главное что туда тоже не могу. Меня стоп этот дом я где-то видел а я где его помню что люди его видел ни хрена ты. если бы я играл бы не прерываясь там сказал что я его где-то видел я никогда здесь не был, но... Подожди, а мы разве не сюда приезжали на машине в самом начале? По-моему, сюда. Что кажется, что здесь что-то должно быть. На. Вот так. Хотели скрыть от меня. Так, так. Бей, все, бей. все. ничего что тут не лежит? На полу. Фонтан. Ну на фонтане было бы слишком очевидно, чтобы что-то было Лавочка Нет, это надо в Бэтмане там на лавочке Належатся эти подсказки Еще четыре патрона. Заряжаем. И. Сюда. Взяли. Взяли. один патрон. Ну-ка, у меня что-то с дробовиком-то у нас. Так, зали. патроны-то на визолото. Для этого что я играл, что-то стреляющее? Коллапс там были, да, бесконечные Патроны у пистол... только у пистолета, конечно. На И каждый сантиметр я облазил, тоже не собираюсь. Так, основное посмотрели, увидели, ой, все равно немножко неуютно. Давай заходим. Эй! Чёрта, постой же! Ни хрена себе дверки! Охренеть, охренеть! Я даже боюсь туда так, если я туда подойду. И что теперь? Дай-ка схожу сюда. Чувствую, блин и тут дверь. что у меня тут вот труба какая-то ведет же. Ага, зашли по-любому сюда. там там есть блин ладно вот так где-то тут есть ну там был по крайней мере слышал жужжание. Перезарядим. Вот так. Что за оно? Блин. Я на что-то нарвался? Да, давай. Опаньки, что-то я не понял. У меня какое-то определенное время должно быть или что здесь? Что-то... Не в ту сторону пошел. И что теперь? поешь мать то я хотел тебя обезвредить ух <связывая> ты тут еще гели вот это кто тут есть Тоже уже -то ерунда. Нет, ну когда-ка дайте-ка я попробую сейчас помереть, наверное потому что мне не нравится такой расклад, когда неизвестно, что произошло, когда я залез сюда. Или мне сюда нельзя это первоначально? Или какое-то время должно пройти? Или что? Ну да. Верхний цифр блат сейфа. Что то что, -то, что, -то, что -то. Ага. Ну, предположим, ты появился и. Ни хрена себе! Что-то я не понимаю вот этого, как оно должно быть. Стрелять в тебя бесполезно. И что теперь? Давай, нет. Так. Да. Ну и хрена тебя. Где эта лестница? Мы пойдем другим путем. Так. Да. Это я хотел слезть. Ну ладно, собрал, так собрал. Так. Да. Вот так. Собрал. the poor Ага, какой-то период, значит, блин, На, нахрен, взял. Подожди. Где ты монстр? Да. Взял записка из комнаты Рубика. Я снова видел ее там, в конце коридора, как всегда, прекрасный черт и волос, черные волосы посеребренные луна. Светом глаза, черные озера. На фарфовом лице она была в своем любимом. Платье цвета заката, словный пяток, крови в туском свете. Лаура, ну конечно, ты не умерла. Конечно. Так, так это не дверь. Это что? то взял. Опять стоять. Что чё это такое? Да. Что за ловушка такая? это я кто тут есть ключ я уже понял что ключиает ничего ничего блин печально ой чего, чего, ну шприц-то мне сейчас нужен. Пойдем. Что это у нас тут? Так, это что такое? Что-то куда-то... Так, подожди, а должен что-то... За... Тест 71В. Электроды размещены в зоне А2. Стимуляция миндалевидной железы, центра эмоций и памяти, а также страха. Так, минутку, подождите. Я не хочу пока все запортачить. Где-то что-то должно быть. Да нет. Подойду Подождите, подождите. А где где-то до, где-то должен быть. Вот это вот как посмотреть? Так, удерживайте, так, обзор. Подопытный номер 12, тест 71Б. Электроды Воз. размещены в зоне А2. Стина. надо в а железы Центры эмоций и памяти. А также страха. Удерживайте мы, чтобы ставить зон стрелки перемещения зонда. Куда-то сюда. Опытный чувствует то же, что и я. Получилось? Отлично. Что это я запустил? Неизвестно. только знал, как я был рад увидеть это выражение на твоем лице. Ждем, ждем, ждем. Неужели ты правда думаешь, что ты исчезнул? Если спрятать меня подальше? С глаз сдалось сердце волн. Да, ты так и думал. Ну а я тебе ни на секунду не забывал. Надеюсь, ты собой гордишься. Вот это кто? Что-то родители это, как я понимаю. Ладно. Подобрали. Важно. Ладно. Нет. А нет и сюда нет. Ага. Все, понял, как это все происходит. Стимуляция кортикальных областей оказалась совершенно неэффективной. Подопытные кричат, не переставая. Однако умирают слишком быстро. Индивидуальный поток Что ты так и будешь появляться, что ли? Я понять не могу. вы как ты меня достал, честное слово. Я так понимаю, уровень надо только от тебя здесь и бегать. Отлично. Что это я запустил? Ой. Я думал, все с тобой покончено. О, дед. если бы ты только знал, как я был рад увидеть это выражение на твоем лице. Стой. Соберем. Так, ладно. Ну-ка. Стимуляция кортикальных областей оказалась совершенно неэффективной. Подопытные кричат, не переставая, однако умирают слишком быстро. Индивидуальный подбор дает приемлемые результаты. Но на каких именно долях сосредоточить усилия? Страх, надежда, согласие, доверие, зависть. Три из них основные, но что является ключевым фактором? Понятненько. Да, вот так. Да хрен привет. Да. Вот так. так. Кстати, скоро этот Геморой будет. Сможем спрятаться мы здесь или нет? Сейчас проверим. Давай. Ну же. Какое-то время должно пройти, я так понимаю. Сейчас время пройдет. Спрячемся и посмотрим. Ешь, твою мать, почему особняку сейчас бегать от него? Не вижу. Да, ё, твою мать! Забрал забрал. На первый этаж убежал. Все, похоже, это та же самая красная жидкость. Так ну я только одну запустил. вот она куда то стоять записка из столовой особняка наконец-то я нашел этот путь портал в новый мир и сведения с самого начала были у меня под носом я поражен я в ярости от того что не раздобыл не разобрался во всем раньше особый процесс который может сломать человеческую психику и дать мне свободу действий как очевиден и теперь когда я все вижу теперь когда моя задача ясна мне кажется что у меня нет выбора я могу добыть все что я искал, все что утратил но для этого нужны ресурсы Хименес, какой-то кретин начинает отрабатывать свое жалование так. ага Откроешь мне там дверь? нет? Да. Блин. Где ты? Не вижу. ой ой Ой-ой-ой. Действительно, он меня сейчас погоняет здесь. Вот она. Да. Где еще? Так? Бери берите. Мне вот эту бомбу обезвредить берем. Че берем? Вот она вторая. Нет. Отпустите 58, меня! Тест 92А. Электроды размещены в зоне более М33. Эффект так. отсутствует. Больший эффект ожидается при стимуляции Стой зоны мне. согласия. F все... меня! Зона согласия. Отпустите меня! Получилось? Да, что то пошло. Это, как ты назвал? Святая святых? Собственная лаборатория? Я потрясен. Зачем ты вернулся? Зачем ты вернулся? Я не давал тебе разрешения. Я давал тебе разрешения. Вот, красавик. Жизнь ученого это вечный поиск. Стремление к новым знаниям. Ты можешь показать мне свои эксперименты. Я тоже могу продемонстрировать кое-что. Они тебе не понравятся, покажутся отвратительными. Ученым приходится делать множество вещей, которые непрофессионал сочтет отвратительными. Я и сам совершал поступки, которые другие назвали бы мерзкими. Ты думаешь, ты думаешь я монстр. Ты слишком озабочен своим обликом, но твой разум — вот единственно значимая ценность. Давай, я прям слышу, ты где-то есть. Да! Дебил. Видишь, что я не, в не настроении. Еще один. Еще один надо, да? Кстати, вот это что за дверь? Опа! Так, вырезка из газеты Crimson Пост. В Кримсон-Сити при пожаре погибло ребенок и няня 11 февраля 2012 года. Несмотря на все усилия пожарные, пожарных, маленькая девочка и ее няня погибли в огне в дыму. Эта трагедия произошла в частном доме парк Рейджи, одном из районов Кримсон-Сити. Пожарные прибыли быстро и действовали решительно, однако огонь распространялся еще быстрее. Погибшие лили. Кастел Ланос, 5 лет, и ее няня Хуанита Флорес, 56 лет. Родители Лили, детективы городского департамента полиции, бросились к месту пожара, но не успели спасти ее из огня, из огня свою дочь. Пожар удалось потушить, лишь через несколько часов и дом сгорел в дотла, причина сгорания неизвестна. Однако, по предварительным данным, она связана с неисправной проверкой. Ну все. Граница надо. Я так и знал. Вы не хотите воспользоваться зеленым гелем? Да, пока нет, я. Рядом с поместьем найденный трупы. идентификация займет несколько недель. Четыре из трупа найдены рядом с поместьями викториана. На телах обнаружены следы грубой хирургической операций. Так, жестокие игры, жестокие игры. Зерно прорастет. Охранитель, охранитель. Ой, сейчас вылезет. Сложно будет. ох, ну, ты так не при... ты, гелий! Вот так вот. Так, теперь нам. Вот так вот мы тебе все порушим тут. Только ты не появляйся пока. Вот они они, вся семья. Ну, почему-то у них, правда, дочь. Забита. Опа. Нижний цифер была, старая цифра была с число от 0 до 9. И самое что интересно, видите вот картины? До этого была картина, там было 11 человек. Можете посмотреть там видео. Вот. Дело в том, что я, правда, несколько раз там проходил. Вот. А здесь вот я решил сразу показать. Если меня, конечно, не убьют, то тут то тоже будет несколько раз все показано. Ну ладно, не суть, важно. Это что у нас? А, здесь ваза была. Так. Так. Спички взяли. какая вот так подождите не спешите так ладно так. а где мне тут надо Э, мне третью надо машину запускать. Так есть. Стоять. Граната, так. Вот сюда мне надо. Записка из музыкальной комнаты особняка. Два мира разделенные пропастью. Наверху близкие зрители, имеющие на... смеющиеся на трагедии внизу, беспомощные жертвы, теряющие все. Так, теперь давайте. А как мне остановить все это дело? А, оно само. Так. Тут у нас ничего нет такого. Патроны желательно. Ладно. Господи, нихрена Подоба себе так 14, тест 88 си Подготовка лимбической системы. 4 да, мне надо. С4. Стимуляция передней поясника. А Центр надежды. Р-29, а где-то Р-25, я бы шублю. Воздействие на зону надежды а. улучшает контроль над А пациента, вот это где? Но одного контроля недостаточно. Это где-то, подождите Где-то вот здесь вот Правильно? Правильно! В этом году больница не получила обычное пожертвование от семьи. А что, сотрудники сделали нечто заслуживающее пожертвование? Семья Викториана всегда щедро выделяла нам средства. Где тут? Короче, перестал их спонсировать. Понятненько. <звы> ну наконец-то, блин. Мух ты опять. Я, я сам, конечно, да, если я сюда нахожусь, только дома, никак и при записи. Ай-ай-ай. Бежим, бежим, бежим, бежим. Так, ускорения нету, поэтому... Так, где? полностью от того что я собираюсь с тобой сделать ничто не поможет сбрось в себя, себя кожу и продали сознание, сознание мысли Чего? Рувик? свиная голова он экспериментирует вотценой головой Зачем, конечно, это все? <звы> давай, давай, давай. Идем, идем, идем. Да, мы идем-то. Меня куда-то ведут, кстати, увидите, вот эти штучки меня куда-то ведут. Только куда? Я как понимаю, мне что-то хотят показать. И опять в эту колоду. Это блин, не же в глаза что-то попало. Сарай, так, хорошо. хорошо. Сваливать надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Держи. Опять ты? Так и что это за оно? Это не совсем понимаю, конечно. Ну ладно, допустим. Эй! Tak, zigzagam, nie bieżasz tam. Zamok. Tak. себе вот это уровень. кто сомневаюсь, что его ты его а, остановишь. я, я ни хрена не делал. Уже сподкие помогает врагам быстрее, вас заметить. Господи, так опять в эту головоломку попадать. Нахрен. Ты сделала Блин, блинский. Что-то есть. Опять фрагмент карты какой-то. Ладно. Пойдем посмотрим. Так, вот сарай какой-то, ну, ничего. Люди с пакелами. Ой-ой-ой, чувствую, -ой. нехорошая. Он как ученый получается, типа как это создатель Франкенштейна, его хотят сжечь к херам. Вот это я понял. Почему я здесь оказался? Так, ну я что тут можно по полю бегать везде-везде, там, куда хочешь, бежит. За кого все? Так, посмотрим, что у нас здесь есть. Я бы вот мое бы дело, я бы поджогу бы прямо отсюда бы сюда. стал бы заходить Я знаю, что ты здесь Я, знаю, ты здесь. Я, слышу, как ты Я слышу, как ты дышишь Опа Богатые сволочи Думают, что всю нашу землю скупят. Нужно им показать, кто хозяин в этих краях. Господи, то вы только из-за этого хотите сжечь их? Ну вы дебилы. Эй, кажется, там дети. Хм. Я ничего не слышал. Падла! Что за... Куда бежать? Кто-нибудь, откройте дверь! Рубен! Рубен! Давай, лезь! Короче, обгоревшего вытолку, сама сгорела с излеза. Нужно уходить отсюда! Ну Давай Опа, догадался Ладно, догадался, догадался, не, не, не, не все понял ни хрена не так вот так сначала надо туда его Давай. Все, а вот теперь уже Есть. сразу конечно вихтер Я основывался уже на оружии. Единственное, что понятно, что на оружии то что там затворный механизм подъезд. Все сваливаем отсюда. Ага. <связываем> Боишь -а -а. мать Опять эти мухи. А нет. Ой, -ой, -ой, -ой. На. На. Тихо. А уйдите нафиг. Ч ⁇ -то. Ч ⁇ -то. где ты? сестру наверное о нет постреляния этих даже не думал Ну, сестры спасает бля <Связано> то тут ни при чем Бежим. А, ой патронов что надо. Ты Поешь, тебе понадобятся силы. Мои дети. Я хочу. Беатрис, мы уже об этом говорили. закрыто Я понять не могу куда мне тогда здесь надо ну-ка ну-ка ну-ка ползем ползем 20 Я чего-то не знаю. О, стой. Опа и все закрылся вот тебе и здрасте вроде ну что ж на этом все подписывайтесь на мой канал ставьте лайк оставляйте ваши комментарии увидимся в следующем видео пока